В неизвестной нам деревне жил мужик. Была у него красавица-жена, жили они дружно и складно. И когда им было уже очень много лет, родились у них два мальчика. Один был старше другого всего на две минуты. Радости в их, в общем, доме, от, в их небольшой семье, радости их не было предела. Мальчики росли очень быстро и дружно. И когда они уже научились ходить и говорить, то мама у них не стала. Старший был серьезный и задумчивый, а младший был общительный и простой. Жили они дружно и складно. И все у них вдвоем спорилось и делалось. А тут и отец стал туда же собираться. И вот однажды, лежа в горнице на скамье, он позвал своих сыновей. Дети мои, подойдите ко мне. Да, папа, вот он не мы. Дети. Папа, наступила пора пристать мне к моим працам. чем я отправлюсь к великому судье, показать все мои жизненные дела, я хотел бы дать вам три, всего три нужных совета. Папа, какие советы? Скажи нам. Папа, папа, очнись. Папа, папа, ты мне сказал вам, скажи, в чем мудрость? Дети, мы всегда жили дружно. Папа, мы всегда жили дружно. Так, как ты нас учил этого? Ну-ка, дай, бантик. Перебивай старших Я еще не сказал, еще живой Ой. Странно, про это никогда не говорю Первый раз слышу Я тоже Дети Так вот я говорю вам Вы всегда жили дружно и складно Так и продолжайте жить и после меня А мудрость То, что я вам передам И то, что мне передал мой отец Усвойте ее, и будете жить долго и счастливо. Она простая и нужная, добрая и вечная для тех, кто ее принял, воплотил и передал другим. мы готовы принять ее от тебя. Первая суть мудрости состоит в том, что... С той поры прошло некоторое время, дети погоревали, но жизнь продолжалась, а отец умер, так и не раскрыв три главные мудрости жизни. Старший, в силу своего характера, много думал об этом ночами, днями, когда они вместе работали с братом. И вот однажды он сказал брат, младшему брату. Брат, знаешь, так больше не может продолжаться. Мы не можем жить так просто, не узнав наказы и мудрости отца. И вот я сегодня подумал, что... Я должен отправиться в путешествие по странам, чтобы узнать эти мудрости. И узнав их, все эти мудрости, я вернусь, расскажу их тебе, и мы будем жить снова дружно и счастливо. Тебе виднее, брат. Пусть будет так. Но помни, когда ты вернешься, ты обязательно их расскажешь. Помни, что бы ни случилось, я всегда буду ждать тебя. И вот, братья простились. Это был тяжелый момент для обоих. Но старший брат обещал вернуться. И узнав все милости, они смогут жить долго и счастливо. Если бы были живые родители, они бы еще не раз порадовались за своих детей. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли. Так прошло с той поры много времени и много воды утекло и даже больше, чем просто сказать много. В последнюю минуту прощания с братом младший еще долго стоял на дороге и ждал, как уходящая фигура старшего брата исчезает, ледвида. И вот он опять на той же дороге, как и много лет тому назад, и, и вроде все тоже, та же дорога, уходящая вдаль. Тот же камень, лежащий рядом с дорогой. Только брат уже совсем не тот. А там, где вдоль дороги росли кустарники, уже вовсю шумят своими лиственными кронами большие деревья. И вдруг, вдалеке, он увидел какую-то приближающуюся фигуру. Это была фигура человека. Он подставлял руку к и щурясь, пытался рассмотреть фигуру. Кто же это, — думал он, — не брат ли? После долгих сомнений он все же узнал в далеко идущем, идущей фигуре человека своего старшего брата. «Брат ли мой?» — подумал младший брат. И как-то невольно сердце застучало быстрее у него в груди, мысли в голове все перемешались, жара хватило все тело, и слезы невольно, как роса, выступили на глазах. Он бросился к нему навстречу. И как много лет назад они снова обнявшись стояли на той же дороге, но теперь уже не боль, прощание, а радость встречи переполняла ей И вот они уже дома, и все самое лучшее для долгожданного гостя. Молоденький ягненок из стада, плов, манты, клубника с поля, вкусное варенье и чай из богородской травы и других полевых трав, Свежий, еще теплый, хрустящий хлеб с печи и ранетки с садовых деревьев. Это все для любимого брата. <къем> Они сидели за столом. Старший брат очень много рассказывал о тех местах, где он бывал и что там видел. Младший все внимательно слушал и потом, не вытерпев, спросил. Брат, ну а как же мудрость? Узнал я? Да, брат, я узнал мудрость. Скажи мне. Что нам не успел рассказать отец? После долгого странствования и хождения по миру Спасибо. я узнал мудрости, которые не успел нам рассказать наш, наш отец. Первая суть мудрости состоит в том, что нужно вырасти дерево, сад и жить в нем. Посмотри, брат. Эти яблони, которые мы садили с тобой, помнишь? Когда-то они были совсем маленькие кустики, теперь это большие яблони. Да. Ну, отец рассказывал вам про три мудрости. Да, брат, я узнал и вторую мудрость. Она состоит в том, что нужно родить детей детей воспитать их и оставить после себя наследство. Так вот они. Моя игрушка. Это внуки мои. Моя. Иди, Моя. не ссорьтесь, играйте дружно. Идите, идите, играйте, играйте, брат. А в чем же суть последней мудрости, брат? Брат, ну расскажи мне, пожалуйста, я хочу узнать. Нет, брат, я не могу тебе рассказать ее. А если я расскажу, то я уйду отсюда и больше никогда не вернусь. Почему все так? Брат, не спрашивай. Я расскажу тебе и уйду, и ты не должен меня останавливать. Расскажи мне, пожалуйста, пусть будет по-твоему. Долго я ходил по миру, по свету, жил с разными народами. Я познал мудрость, третью мудрость, которую не успел нам рассказать наш, наш отец. А суть ее в том, что мы должны держаться своих корней. И не надо долго тратить время на то, чтобы странствовать по свету и искать счастье. Вот счастье оно везде, вокруг нас, в том месте, где мы живем. Мы должны его только заметить. Прости, брат. И счастлив тот, кто ищет счастье. Так и в жизни получается. Как говорил, говорил Державин. Он желает такое желание. Он говорит, мое желание ⁇ предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Все.